Приветствую друзья на моем канале, в этом видео я покажу как заработать на экономической игре Овечья ферма. Чтобы зарегистрироваться на сайте, кликаем "Регистрация". Вводим свой логин, email, пароль два раза, платежный пароль. Обязательно его нужно запомнить как. Он понадобится как будете выводить деньги. Соглашайтесь с правилами, вводите капчу. Топ начать зарабатывать, пополняем счет и покупаем в магазине овец. Цена одного барашки, вот малыш, стоит 100 серебра, приносит 10 грамм в час шерсти. Тут есть и дорогие, огромные вот бараш приносит 12 с половиной тысяч грамм шерсти в час. После того как купим Овец. Э, состригаем овец. Собираем с них шерсть. И продаем в магазине. После того, деньги поступают на баланс. И можно будет их выводить на Kiwi. Либо Payer кошелек. А нет, здесь только на Payer кошелек можно выводить. Деньги приходят автоматом. Ссылочку на сайт я дам в описании, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.